рада вам представить следующий наш выступающий который тоже все знаете это премьер-министр пред премьер исполняющий обязанности премьер-министра советского союза богданов александр васильевич так я выступаю не часто, не всегда емко. Угу. Я вот думал, с чего начать сегодня. Информация настолько объемная, ее надо начинать, пожалуй, с нулевого года, с даты рождения новой эры, это христианской эры. Вот. Но я по-быстрому пробегу потому что если углубляться тут нам и 4 часа не хватит в 50 в 57 году так, 57 сейчас скажу. В году состоялся первый вселенский собор на нем в общем то были там определенные постулаты принятые на первом вселенском соборе там присутствовал Николай Чудотворец Мерликийский, там же была ересь ария там был такой Ориген, это были его ученики. В общем-то, в 326 году, после Первого Вселенского собора, было выпущено первые 50-экземплярам Евсевия Кисарийского, той Библии, которую сейчас присутствует Ветхий Завет. Тот Ветхий Завет, который был древнеправославным, православным, он был подменен на данный момент. И по сию пору, в общем-то, в таком замутнении население, в том числе и русское население, находится именно под уже новообразованием. После этого началась так называемая жидовская ересь. Все эти тысячи лет идет непрерывная борьба под так называемой жидовской ересью. Она подразумевает желание паразитов захватить планету. Мы не говорим, что она пытается захватить территорию Руси. Это не только территорию Руси. Потому до рождения Христа в 324 году до нашей эры Александр Македонский, Сергей Вячеславович говорил, уже определил территорию благородной породы славян, потому что уже удержать этот паразитизм было очень сложно. Поэтому была зачистка произведена и было определено правило для планеты которое было незыблемым, и которое незыблемым является на сегодняшний день. Чтобы прийти сегодня в 2016 год, надо немножко хотя бы багетно понимать всю последовательность этих мероприятий. Что происходило дальше? История русского государства, ну, мы говорили, что это гиперборея, эскифия, тартария, барея, русское царство, российская империя, которая не являлась царством, это отдельная тематика будет и Советский Союз. Советский Союз здравствует и существует по сей пору, поэтому, когда говорят о других субъектах права, их не существует. Просто по факту, ну, много у нас частных компаний, об этом тоже чуть позже. Вот. И когда произошла, это был первый Вселенский Собор, на Втором Вселенском Соборе, понимая, что... Ересь жидовства, она проникает во все сферы, и они просто брали и крестились. Тогда было принято чин особого крещения евреев, дабы пребывать в православной церкви. Вот, Древней православной церкви, хотя уже Ветхий Завет был заменен. То есть там произошло конкретное иудейское вмешательство. Почему все ищут до сих пор? Она есть, и она будет в свое время вскрыта, это библиотека Грозного. Там находятся эти древние книги, где все это в имеется наличие. Теперь, после 381 году состоялся Второй Вселенский Собор, который четко определил крещение иудеев, для которых могли бы пребывать в церкви. Я... Эту книгу выпустил Иоанн Санкт-Петербургский, Ладожский на тот момент. Вот. Ну, и спустя некоторое время был отравлен. Это уже в наше время, в 2000-м годах это происходило. Вот. Я считаю, что именно за выпуск этой книги, в 520 году окончательно поняв, что жидовствующие пойдут на любые подлоги, приняли правило Пятого Вселенского Собора, это был 520 год, на котором категорически запрещено лицам до пятого поколения даже пребывать в чине дьяконов или каких-то прислужников. То есть могли покрестить, но служить в церкви. Иудеи до пятого поколения по мужской линии не имели права. Вы понимаете, что это такое пятое поколение. Это когда размывается полностью. Тем более генетика по крови размывается по мужской линии до пятого. По женской нет. Почему у евреев ведется по женской линии? Да, митохондрии. Вот. Это бесполезная тема. Как только она входит, она нарушает всю генетику. Вот, Это был пятый. Значит, я немножко вернусь по поводу епископов. На всех семи Вселенских соборах присутствовали русские епископы. На всех. Последний Вселенский собор был в 787 году. Замечу, Владимир Яковы крестил Русь в 988. А последний Вселенский собор был в 788 году. Так вот, 7-й Вселенский Собор, настояли на его проведении именно три русских епископа. Это Кирилл, Иоанн и Стефан. Ну, такова история. Вот эту историю у нас убрали. И нам сейчас говорят, что вот она пошла от Владимира. Не было такого. Вот Владимир пришел, 8 лет язычествовали здесь, а потом вели новое. Христианство, но уже с иудейской тематикой. И вот то, что мы сейчас имеем, это как раз есть дикое заблуждение. Оно вводит э, славян в состояние э, непонимания, потому что внутренне мы прекрасно все внутренне мы все прекрасно ощущаем, что что-то не так, а что так мы не имеем познания. Поэтому мы не имеем познаний, и мы руководствуемся многим верой. А вера многих приводит просто в тупое состояние. Потому что человек не животное, ему надо понять. А чтобы понять, надо знать. А знание обрезает. Обрезает все. У них там свои дела не обрезают, а нам они сознание обрезают. Это диверсия. Вам, наверное, Валерий Семенович об этом говорил. Я не присутствовал, но уверен. Вот. Что происходило дальше? В восьмом году якобы крестят руть Владимир, вот, и замечу, что святым-то он стал только в 1634 году. Обычно святость проявляется от 30 до 100 лет, ну, всех. В том числе был Иоанн Грозный, там и многие были, вот, и дальше что происходило почему его? его в святце вписал Петр Могила это униатский священник ну митрополит был униатский в Киеве, никакого отношения Владимир не имел вообще, даже говорить к русской православной церкви Но ну, хорошо это простим, но в 1666 году, три шестерки опять это прошло и на западе они ввели морское право, которое поработило окончательно всех вот, сейчас им занимается английское право. Вот. Но здесь произошли тоже резкие изменения. Они начались, вот теперь перейдем к основной теме. Основная тема началась в 1613 году. Когда была произведена, когда были введены в русскую историю так называемые римские, то есть Романовые. Романы, романы в переводе «Новый Рим». Идите, вот вы все в Москве, вы прекрасно, например, знаете улицу Варварка. Подойдите к Варварке, посмотрите, вот палата Романовых, ровно через 100 метров английское посольство, 1654 год построено. Там этих церквей не было, то есть они граничили дворами. И когда у них там были определенные антигосударственные проблемы, скажем так, Романовы прибыли сюда, мы знаем под каким соусом, с какими задачами, вот. то они отбивались от пришедших, людей. туда Годунов был вынужден два полка вводить. Ну, суть такая, что они по подземному проходу ушли в английское посольство, тем самым спаслись. То есть их связка с, этой, э, с этим островом уже тогда была достаточно плотной. Поэтому они были после э, Оранжевой революции, стрельцы перебили всех, вы помните, вплоть до детей, и ввели туда Романовых. Ну, ввели, хорошо. Дальше что произошло? Заставили подписать там определенные документы, документы. Э, теперь переходим вот к чему я, я специально выписал, немножко ссылочку сейчас сделаю на это дело вот Нет. да в 1997 году в журнале, в журнале сторожевая башня это официальный источник. 20 миллионов экземпляров вышло. Прописано прямо с обложки. Был вопрос, правда ли, что это последние дни. И вот тут было написано. Иегова сказал Аврааму, что его потомки унаследуют землю Ханаанскую, но не раньше, чем через 4 столетия. Ибо мера беззакония Марии до сили еще не наполнилась. Преобладающее племя в этой части считается славяне. Вот. Поэтому э, славяне даже в э, словарях определялись. Иудеи издревле называют славян ханаанцами, а наш славянский язык ханаанским языком. Об этом пишет Авраам Яковлевич Гаркави в 1866 году. То есть ханаан это земля славян. Поэтому в 1613 году заступают так называемые м -м, Романовы. И тут спрашивают иудеи, у бога Иеговы, это все там прописано в этом журнале. Почему мы сейчас не можем это взять? Он говорит, надо, чтобы 400 лет прошло. Они должны наполнить себя. ну То есть цивилиз, цивилизованно набить склад добром. И вот тогда вы их, может быть, возьмете. То есть у вас будет возможность таковая. В 1614 году выходит, выходит картина, ну, то есть написал картину Питер Ласман. Авраам ходит в Ханаан. С этого момента они же все любят заниматься каббалистикой, там, разными циферками. То есть в принципе Бог разговаривает языком жизненных обстоятельств, включая и определенные знаки, символы и все остальное. Это и Конфуций говорил, что надо читать эти вещи. Вот, после такого момента проходит 100 лет. Я немножко тогда нарисую здесь, это, чтобы это более наглядно было. Мы сейчас с вами... А, есть, да? Ну, да, тоже есть. Вот 1614 год, это начало. Проходит 100 лет. 1713. Дело в том, что в 9 году, вот если мы говорим, это наш шарик, это 36-я параллель, вот это у нас Русь. Кто владел шапкой Маномаха, тот управлял планетой. Владея шапкой манамаха, управляли Вселенной. То есть ее частью по этой. Через 100 лет завалились сюда шведы кто управляет титульной территорией того вот права на управление. У швед, шведов победили, вы помните, полтавская битва была, потом подписывали через какое-то время определенные договора. Финляндия, Швеция, Прибалтика, 500 тысяч фимок, все отошли сюда. Деньги были переданы, ну, я их словом «деньги» называю, активы, были переданы на гол, в голландскую биржу. В этот момент 1700, в этом же году выдают после шведов выдают торговое знамя мы его сейчас все видим трехцветное вот это, это торговое знамя голландских жидов, которые определяли во Франции такое, в Руси такое, в Аргентине такое трехцветное оно только определяло один из 12 торговых комитетов и не более того что происходит дальше? Проходит еще сто лет 1800 12-й. Кто приперся? Наполеон. Наполеон пришел. Да, подтвердить снова титульность управления. Наполеона победили, туда пришли, в 1815 подписывают Священный Союз. Все ресурсы передают снова Европе. Почему Европа развивалась только на ресурсах с этой территории? Потому что у них нет территории. Франция по картам 12-13 века, и она в территории Тартарии, Испании, Италии. Нету этой территории. Это единая территория славян в этом отношении. Поэтому, если Европа на тот момент не имела возможности и не умела мыться и ходить нормально в туалет, мы все знают, читали же, у них же не было этого. То есть, у них не было даже культуры тела, как писала там одна из них. Королев, я два раза мылась, когда замуж, когда крестилась и замуж выходила. Так это королева, остальные куда девать? Сегодня я не был вот за границей ни разу, но фотографии есть, у них балконок дырки торчат. Ну, я имею в виду не, не дырки, а некие досочки, которые не они это двигали. А в они носили, чтобы им на голову не попадала эта тема. Вот все. Поэтому вот это знаменитая их па шляпа, это не стряхивали, чтобы друг друга там не обморать. Это такова Европа была. Поэтому ахать хоть сегодня как нам хорошо, они им хорошо за счет нас. Просто они забыли. Напомним. Прошло еще сто лет. Что происходит? 1914. Тут фрс образовали. Николай II, 46 тонн. Ну, все как положено. ФРС 1913. И вот здесь должна быть, была быть аудит финансовый за пользование ресурсами. Развязали войну и, в принципе, хотели перехватить раньше, чем 400 лет. Не получилось. Прошло 100 лет, 2000. Шестнадцатый год Ну, в принципе, он пятнадцатый, начало Я объясню, в чем причина Вы вспомните, через пятнадцатом году, это столетние циклы Произошел пожар Инон Библиотека сгорела Сгорела через три дня библиотека, сгорел, да, библиотека В Англии И через две недели Сгорела библиотека в США Горели Не библиотеки, а финансовые отчеты не деньги, право требования, отчеты. Право требования. Сколько лет прошло, ребята? 400 лет. Что написано в 1997 году в журнале? Не я придумал. Все вам пишут. Дальше что продолжается в этой ситуации? Они блокируют ее в 1991 году. Они ее блокируют. Мы сейчас к этому вернемся. Это как бы такая общая багета. Там же все нацелено на определенные свойства. Вот, например, возьмем 1916 год. В шестнадцатом году был такой человек, Григорий Распутин, который вымолил Алексея Романова от гемофилии. Об этом пишет в Дниках Вырубова. Но, собственно, сейчас не надо особо из этого делать секреты, пожалуйста, приезжайте в Дивеево, там есть деревня, называется Преображенская, это 30 километров от Дивеева. туда в том году построил, в том году, 15 апреля, купил Дерипаска этот дом, у епископа лондонского купил. То есть они же не такие глупые люди, когда в деревне восемь домов, и какой-то епископ в Преображенском селе покупает себе старый домик. В этом домике в 1958 году и умер Николай II. А че в Бозе? Поэтому Дерипаска, как только узнал, купил этот домик. И построил туда шикарную дорогу. Я ездил, ну просто как зеркало. Именно вот до этого домика и все. Там стоял большой, был Кремль, я не, не стал свою фотографии брать, у меня это все есть. Вот, ну сейчас его разрушили, осталось крестильня. Ну, то, что там происходит, это отдельная тема. Так, в 1916-м, значит, Распутин сказал о том, что когда меня убьют, империя распадется. Вы останетесь живыми, но империя распадется. Его убили когда? В 1916 году. Я с собой взял, у меня, вот, у меня есть фотографии его креста. Это крест был на его груди, когда его убивали. Ну, сейчас есть. Вот здесь написано «Николай II и Александр I». Все знают, что Александр I не умирал. Это Федор Кузьмич, который ушел в Тобольск. Так же, как и Николай II, его тоже никто. То есть, заранее эта информация была всем известна. Николай II это шел. Да, было сложно, почему? Потому что на тот момент Российская империя фактически через реформу Виты стала нищей наглухо. Мы знаем, кто управлял Виты, это сейчас не секрет. Он купил себе жену за 20 тысяч рублей, купил, и она была иудейка, и началась... История с иудейскими женами. В общем-то, конкретное управление. Он эту страну, нашу Россию-матушку, окончательно угробил. Вот. Поэтому, кто говорит, тут он золотой рубль, он, видать, что-то не понимает вообще, что происходило. Фактически, земли были проданы иудейским концессиям. Недра тоже проданы, а народ просто тупо загнали в мясорубку 2014 -го года и стали его тупо убивать миллионами. То есть весь славянский цвет ухлопали. Ну по революции мы отдельно поговорим. Значит, 1916 убивают в декабре Распутина. 25 лет прибавляем. 25 лет. Получаем 41 год. Ну что такое за число 25? Это да, тоже знаем, да. 41 год снова приходит напасть. Еще прибавляем 25 лет, получаем 66-й год. В 1966 году, значит, чем знаменателен этот год? Брежнев стал генеральным секретарем. Брежневу произнесли, тогда была принесена клятва молодежи на верность КПСС. На тот момент. И в 1966 году открылась так называемая церковь сатаны. То есть эра сатаны ими перезапускалась, скажем так. Вот. Ну, опять же, 1966, прибавьте 25, 1991 получается. Вот те, кто приносили ему клятву, были комсомольцы, пионеры и октябрята. Это а, как бы инверсия мальчишак и мальчиша. Когда там тоже деды ушли, отцы ушли, братья ушли, мелкие победили. Здесь что получилось? В 1991 году те, кто приносили клятву, они это подготовили. Комсомольцы в виде Ходорковского, Абрамовича, всех остальных, они пришли. Потом пришли пионеры. И вот 2015, 2016 год, сегодня приходит октября вот Это не парадокс, это 25-летка. Да. Большего не будет, потому что это была создана ликвидационная база такая человеческая к этому. Поэтому я немножко пошутил. Вы помните, вот я даже взял, мне полгода назад кто-то занес, мистически оставил вот этот знак. Тебурашка? Тебурашка. Что за... Да. Здесь... При советской власти... Нам таких дураков не показывали это, это первое непонятное Слон, как говорится Имел какие-то отношения с Моськой Вот получился Чебурашка, чебурашка да. да. Значит, ну Чебурашка я, Мы как-то посмеялись я Об этом посмеялись Но ситуация какая Буква Ч это 4 4 Следующие три буквы Вы сами понимаете, что это такое Ну и Рашка тоже Четыре раза. Вот. Что такое партия КПСС для нас сегодня? Мы в мае месяце об этом высказывались. Значит, было видео выступление по этому поводу. В 1898 году собрались три еврея в Швейцарии, открыли эту партию. Потом они ее открывали в Лондоне. Потом, в общем-то, все это закончилось тем, что они первый раз разрушили нашу родину в 1917 году. Правильно. Сталина вывел, кстати, из этого Морока. Убивает Сталина в 1953 году. В 1952 году стоимость грамма золота стоила 4 рубля 62 копейки, а в 1954 уже 3 рубля 52 копейки. А в 1961, после того, как первомутор и эта фамилия Хрущева, перехватил матрицу вместе с опять с его матрицей со своей, то она стоила 0,987412. 3 рубля 64 копейки. Улетела. Какая приватизация Чубайса? Это уже началось после убийства Сталина. Поэтому активная приватизация страны началась в 1966 году. Оттуда все пошло. И Чубайс, он ведь в принципе только прикрыл это дело. Он только на последней стадии показал. Все остальное было давно растащено. Активы Запада, всего остального. Вы поймите, что вот это все, на этом жил Запад, не просто Европа, а с ФРС мы же Америку вытаскивали. Америка не является территорией Америки, потому что американцы это корпорация на сегодняшний день. Что произошло с американским народом? Им индейцы дали в аренду, хотя сами индейцы находились тоже в аренде. Фактически американцы в субаренде. Но в 2012 году территория закончилась. Почему Ванга говорила, что последний будет шоколадным зайцем? 44-й президент. Больше не будет. Но сказала-то она правильно. Трамп будет президентом, но он будет президентом республики Соединенных Штатов Америки. Какая и была. Но сегодняшняя Америка, это как Российская Федерация. Это корпорация. Корпорация, которая владеет американским народом. И американский народ также находится в рабстве. Ну, если в этом... Я не люблю слово рабство. Его неправильно трактуют. Я не знаю, Валерий Семенович говорил, что такое. Нет. Нет. Нет. Раб, раб переводится ⁇ это нормальное русское слово, древнее слово. Бог ра. А Б ботать. Как говорят? По фене ботают, ну, люди yeah, говорят. То есть постигаю Бога. Или сотрудник я Бога. Я для Бога, через Бога, с Богом работаю. Вот это и есть. А опять же, инверсия. Нам переворачивают все, чтобы мы Бога ненавидели, не, не, не, не, отрицая это слово. Поэтому, ну, их в, в этом смысле делают. Э, при, они не граждане там. Американцы, в принципе, это списанная тема. Сегодня вы понимаете, что сегодня больше 50% в Америке просто не читать, не писать умеют. То есть это просто стадо, биологическое стадо. К чему через систему образования сегодня ведут и здесь. А почему же Нет, в Российской Федерации. Российская Федерация, я сейчас договорю, потому что у меня тут все же в цифрах, чтобы ну, вот, не упрекнули меня за какие-то несравнительные вещи. Я по веймарской не говорили в прошлый раз. но я быстро пробегусь тогда. Но в 1923 году создалась Вейморская республика. Помните, в Германии. И немцы стали немцами то есть они в Германии. веймарская республика. В 1929 году туда внедрили иудея Шикель Грубера Адольфа. Фамилия его такова была, а потом он стал Гитлером. Но он был австрия. По конституции Германии. Ему не положено быть. То есть он не мог быть гражданином Германии. И не мог избираться канцлером. Ну это бред. Но его в наглую, этот называемый худспат туда внедрили и поставили рейс-канцлером. С этого момента значит, он открыл Третий Рейх. С 34 -го года. Открыл. В 1945 году Кэтель... Побеждает. Ну, Кейтель проигрывает. Ну не Кейтель. Германия проиграла. И все говорят, что Германия подписала акт капитуляции. Германия не подписывала акт капитуляции. Еще раз. Не подписывала. Об этом почему-то не говорят. Ну, видать, никого это не интересовало. Сейчас всех интересует. Потому что Германия, под... Кейтель подписывал капитуляцию вермахта. Даже СС не подписывал. Он подписал как Верховный главнокомандующий сухопутных войск, и к Германию он отношений не имел. И Верма, то есть Третий рейх, он так и остался. Что такое Шикель Грубер в переводе? Опять метафизика цифр и слов. Шикель – это шекель, Грубер – сборщик, сборщик налогов. 8. вот так вот тут вот, как бы случайно да не случайно 21 мая 49 -го года вы помните была разделительная линия фрг гдр отошло разделили германию на гдр фрг фрг это гмбх это частная компания которой дано в управление немецкий народ его нету немецкого народа это арбайтера его нету его можно называть как хочешь но его нет В их нету и немцев сдали в аренду как Ишаков, до 2099 года это так называемый канцлер-акт. И в 92 году, 91, -м, 92 -м, этот же канцлер-акт подписывает кто? Ельцин. И теперь каждый президент Шредер, Коль, там, Меркель, Путин, Медведев, они прежде чем туда прийти, они подписывают канцлер-акт. Они управляющие компании, поэтому тот же Путин. Говорит, а я какое отношение имею к Советскому Союзу? Я исполнительный директор. Я гражданин Советского Союза, работающий на частную корпорацию по канцлеру акту ООО Российская Федерация, зарегистрированная в Лондон-Сити, немецкой компании зарегистрированной в, в Дарнем Штате. Это третий рейх. Поэтому символы, какие висят сегодня, в Кремле на Кремле, трехцветный флаг. Это флаг не голландских жидов, торговцев. Это ладно, это полбеды. Это флаг властовцев. Посмотрите парад победы. Этот же флаг бросали к поддожжимому взяли, потом перчатки сжигали. Есть в картину маслом, кстати, по этому поводу. Это флаг вспомогательных частей вермахта. Поэтому он висит здесь. Итоги Второй мировой войны обозначены символами и знаками. Милиция стала полицией. А на шевронах у приставов что висит? Знак фаши? Муссолини. Итальянские фашисты. А символ фельдсвязи или почты, посмотрите. Ну да, посмотрите, там конкретный Рейх это Орел, да. Рейха, третьего Рейх, ну, ну один, один даже форма у такая это не скрывается, все предприятия сегодня, суды министерства, ФСБ, правительство все зарегистрированы немецкой компанией, это третий Рейх ребят, и Америка тоже третий Рейх, это управляющая корпорация а под ними находятся вот эти ОООшки так называемые, поэтому говорить о том что там есть Обама, там есть Меркель, там есть, ну это большая огромная лохобойка Плохобойка какая? Теперь к чему это все создавалось? Вообще все, если подводить за все 400 лет. Создавалось это, к сожалению, ну к сожалению, чтобы понять, в каком состоянии находимся мы, как советские люди, надо понимать вообще проблемы планеты. Сегодня проблема-то не наша. Сегодня ситуация создалась. На всей планете. Поэтому Ленин в свое время говорил о том, что без, э, невозможно выжить, э, построить коммунизм в отдельно взятой стране. Кстати, об этом говорил еще и э, Файнштейн Андропов. То же самое в своей работе. Дальше что про, происходит у нас сегодня? Происходит глобальный обман всех. Всех и вся. То есть они добились фактически, они уже на пике подошли, они подошли на пике 2016 года. Это последний год, дальше ничего не будет. Почему? Потому что 8 сентября 8, 8 октября 2000, 1977 года был подписан протокол о ликвидации Советского Союза. Это 40 лет. 40 лет прибавьте, 2017 год. Поэтому Путин говорит, в декабре нам осталось полтора года. Вот его речь, он говорит. Почему? Потому что право требования закончится. И все, что здесь скоплено, а это 90% всех товарно-материальных активов планеты принадлежат гражданам Советского Союза. Это не смех, это серьезно. Потому что Европа развивалась на под кровь и ресурсы ваших предков, наших предков всех вот. в том числе и америка америки не было вспомните в тринадцатом году что у них там было ковбой скальпы резали, или людей ели еще до этого года Что у них было то до войны ничего не не было войны они бы не развивались на этом деле а теперь мы же не говорим о том что надо сейчас их всех утопить в этом самом а мы тут сейчас ничего делать не будем мы говорим о Сегодня без понимания гл глобального вопроса о том, что планета захвачена паразитарной составляющей, мы из этого не выберемся. Но начинать придется только нам. Почему? Америка 200 лет находится в оккупации, Германия 70, а мы всего 25. Поэтому нам придется вытаскивать всех из этого болота. И это первое. И второе. И мы единственное, как сказал Сергей Вячеславович, государство, мы единственное государство, которое имеет на это право. Потому что мы его создали на референдуме 17 марта 1991 года. До этого нету. нету. Мы говорим про Америку. -то, я сказал, там индейцы. Но нету ее сегодня. Скажите мне, какое государство есть. Нет ее. А разные государства. Они всю были рабами. Так, подождите, это я знаю ее древнюю точнее, отсутствие их истории, а то, что они, э, вот как же там, Маузы, Дуны, все вот это... Да не, не, не, это поздняя история. Там... Поздняя а, история пишется это по системе. не было там какого-то референдума? Вот уже не было. Не было. Им все равно, если бы... Мы, э, еще раз говорю, тут нет... Тут нет противления с какими-либо нациями, народами или системами, которые так или иначе себя называют таковыми. Сергей Вячеславович только что сказал о том, что если кто-то хочет себя определить в этой части, мы готовы садиться за стол и договариваться. Дальше уже планета жить не может так, потому что сегодня вот есть понятие кризис. Кризис в экономике это как инфаркт для человека, его можно даже на ногах перенести. Вот. это был кризис 91 98 2008 сейчас мы пришли в состояние коллапса коллапс это инсульт инсульт он э, не излечивается даже если его излечивать тут же вам придется сначала пустить кровь ну кровь стравить давление или дать импульс туда чтобы э, там все не вытекало то есть проткнуть или пальцы или там что то еще Ну понимаете так вот мы в состоянии уже крайнего инсульта то есть если сейчас этого не произойдет ну, сами понимаете, что дальше будет. Я не буду объяснять про какую-то экономику Российской Федерации. Это неинтересно. Про какие-то выборы. Я вот э, хотел бы сказать, в чем разница между э, умом, э, разумом, убеждением и верой. Вот по отношению к Российской Федерации даже, скажем. Но кто-то пришел и, и кому-то сказал, гражданину Советского Союза, что ты знаешь, вот это, вот, вот это так. И он не удосужился даже умом разуметь, что это так это или не так, что это право или лево. Он просто принял это на веру. Поэтому есть прекрасное выражение. Если даже меня миллиард мух будет убеждать, что это кучка говна, ну, ну я же все равно не скажу, что это вкусно, понимаете? Но при этом все граждане, так называемые люди, которые называют себя гражданами Российской Федерации, не разобравшись в этом дерьме, ну кто они после этого? Я даже слова говорить не буду, оно ну, и так напрашивается. Он был или как... Был такой апостол Павел, помните? Ну, в Евангелии есть. Когда его привели на суд Синедриона, на суд Синедриона, его, э он встал посредине и сказал, а вам позволить мне судить гражданина Рима? Они от него отпрыгнули. Потому что им не положено его трогать. Даже трогать. Они ему корабль снарядили, повезли его Кесарю. Так вот, такая, э вот такое со состояние у гражданина Советского Союза было. Вы понимаете? И до какого состояния надо себя довести, чтобы называть себя апатридом, госарбайтером, бипатридом и все остальное. Это сказал Сергей Вячеславович, я бы хотел дополнить по поводу Сталина. В 1941 году, с 15 по 20 октября 1941 году, Объявили о том, что часть должна идти копать окопы, но пошли те, кто добровольно. Взяли лопаты, где-то нашли, от, как говорится, от пианистки до курсистки. Кто-то ушел, там 450 тысяч ушло. Вот. Остальные остались дома. И вот тут начали проводить провокации. Ходить, говорить о том, что немцы завтра приедут, раздавались выстрелы, по радио шла немецкая музыка, иногда речь. Ну и ходили, говорили. И вот в этот момент люди... Ну, кто внутренне, внутренне не соответствует системе. Люди говорят, были дворы завалены, красные были. Книги выбрасывали Ленина, Сталина, ну, Маркса, там все. Рывали учебники советские, глобусы рвали, потому что они ждали. Другие сидели и записывали. Есть фильмы «Рождённая революция», их просто вылавливали прямо в городе и пристреливали. Но после пришли их потомки и говорили, посмотрите, какой Сталин строгий был. Но ведь Сталин дал указание, когда 15, 16 числа он остановил метро. Впервые никогда метро не вставало. Это один раз, он 16-го, и то до 6 вечера. И все подумали, и он сказал, метро минируем. И вот тут открыли им две дороги, это, Калужскую старую и Рязанскую старую. И он разрешил взять с магазин, открыть все магазины, забрать все товары народу, ну сколько надо, и уходить с Москвы. Вот тут и началось. Вот тут-то и покатило. Подгоняли машины, телеги, кто? Директорат. То есть вся вот эта сволота, она все это взяла. Он вывел милицию с постов на городе и оставил народных контролеров. Они их останавливали на выезде пристреливали, как бешеных собак. И только на третий день, когда зачистка прошла, они вернулись. Это товар обратно вернули. Но Москву, 50% Москвы сбежало. Выявили, всех выявили. Поэтому я еще один могу пример привести. В 1944 году, в апреле месяце, когда войска освободили Одессу, сейчас слышно, мы записываемся, Войска остановили, вошли, освободили Одессу, то за ними шли войска НКВД. Вот. И войска НКВД подошли к Одессе и два дня стояли. Они не входили. Почему? У народа так это накипело, что когда они вошли туда, народ сам. Гирляндами. Вот есть фотографии, я не стал брать, ну, можете ко мне зайти, на ВКонтакте там все есть. Гирляндами красочно развешивали их всех. Соучастников, пособников, подонков, мерзавцев. Всех сами разобрались. Ну, как дышеньки, просто вот, ну -ка. Облегчили им качественную работу. Что произошло за последние 23 года? Четыре созыва Госдумы. Сейчас пятую избирают. Да мы не против, идите, ребята. Мы только облегчайте нам списочный состав. Всех, кто участвовал в этом деле. Потом все софеды, все... Это граждане Советского Союза. Никто ничего не менял. И вот в этом бреду все пребывает. Поэтому уговаривать никого мы не собираемся. Ну, нет смысла в этом. Единственное, что тут можно... Я вот и... Тут ну, можно говорить и, и о Стали немного, и об экономической программе говорить. Но я думаю, что мы еще раз встретимся, я подготовлю отдельно пожелания, какие необходимы там, в экономической платформе или в политической платформе, что необходимо. Вот. Советский Союз восстановлен, мы говорили неоднократно. Его никто не закрывал, и э, была известная история государства Израиля. Валерий Семенович, говорили? Нет, ну я не просто чтобы я тут двойную не В государстве Израиль в 1947 году, когда они образовались, там самому младшему министру было 23 года, а самому старшему 27. Поэтому нужны молодые. Не потому, что они молодые, а потому что уже заскоруслось мышление, замазанность, уже клюнули на систему потреблятства. Уже народ клюнул на это дело, и они не могут отойти в новую, никто не вливает молодое вино в старые мехи. Поэтому да, инструктора будут люди, которые знают, понимают это дело. Ну, мы же голосовали, там же написано в бюллетене, обновленный Советский Союз. Там обновленные. И когда нам сегодня говорят, да вы там будете с проводами на 50 километров бегать за собой катушка, в валенках ходить. Ну, я говорю, по Тверской на лошадях будем ездить и говно убирать. А что? Давайте в Российскую империю вернемся. Сословие казаков появилось. Прекрасно. Ну, не было в Советском Союзе сословий казаков. Потом появилось сословие электриков, сословие мухоразборщиков, да? Хлопкоробы Урала там появились. А чего бы нет? Оленеводы севера. И сейчас начнем в каждом подъезде своя власть определять. То есть... Это всем на руку. Атомизация полная. Отец против сына, сын против отца. Поэтому, если мы соборны, а соборность определяет только славянская матрица на планете. Больше нет права на планету, где положите. Поэтому мы и сказали. Мы не главные, нет. Но мы говорим, давайте по закону жить. Вот в чем дело. Американцы также от этого болеют. Поэтому, если у кого вопросы, говорите, я Давайте, пожалуйста, вопросы. Сейчас я хотел один вопрос ответить. Вот девушка говорила насчет... Значит, э, так, значит вопрос вот в чем. Значит, кто может распоряжаться планетой? Вот Ответьте. А я вам скажу, кто, Тот, кто ее построил. Да. Так вот, 7524 года, назад, 7524 года назад был подписан документ, грамота о сотворении мира в Звездном Храме. Там очень много было подписано, на 140 воловых шкур. Известно из истории, что Александр Македонский, один из экземпляров в Индии, этой грамоты сжег. Вот, о сотворении мира в Звездном Храме. Там был расписан порядок... Сейчас mm -hmm. я закончил все. ...кто хозяин какие территории кому принадлежат, кто имеет право управлять, кто не имеет права управлять и так далее. Ситуация за тысяч лет, лет до Александра Македонского она серьезно изменилась. В том числе изменилась и сама структура, полевой кристалл планеты Земля. И Александр, так сказать, имея определенные знания, выдал новую грамоту. Выше 36-й параллели славянской территории. Вся Земля находится под управлением благородной породы славян. У них есть своя территория, но оставшаяся часть тоже находится под их управлением. Вот. Вопрос в том, что грамоту о сотворении неразвездном храме подписывали те, кого мы называем строителя планеты Земля. Кто? А она в свое время будет опубликована. Она в свое время будет опубликована. И там были в том числе коренные жители планеты Земля, который, скажем так, своими благородными поступками, то что, то, что и повторяется в грамоте Александра Македонского, своими благородными поступками и делами показали себя как потенциальный, так сказать, руководитель. И эти люди являются подписантами. Один из тех, кто, чьи материалы легли в основу грамоты о сотворении мира в Звездном Храме, это был основатель Мирого рода Волк-Тарас. Ситуация развивалась на территории современной Южной Франции. Там есть города Тараскон, Кон Тарас, и Тараскон-сюр-Ариешь. Вот там и написаны были Коны Тараса, которые в свою очередь легли в основу грамоты о сотворении мира Звездным Храмем. Вот. Я еще раз повторюсь, там было много подписантов. Очень много подписантов. Вот. И было много претендентов. Но управлять объектом может тот, кто его построил. Только у него есть право. Если вы не строили вот это здание, вы сюда не вкладывали ни сил, ни средств, ни энергии, вы не имеете на него права. Вы можете временно кого-то выгнать, вот, выдать себе бумажку о том, что вы здесь самый главный. Но когда придет хозяин вот, с настоящим документом, у вас отсюда вышло. Вот так же примерно из Китая. То есть... Те, кого мы называем китайцы, ну, или величинайцы или джунгары, правильно, на самом деле они прописаны как джунгары, джунгары, вот, джунгары ну, значит, они в, в этой грамоте как управляющая структура не значатся. Поэтому даже если они соберутся на референдум, у них нет территории, на которой они могут его провести. Это так же, как Российская Федерация. У нее же в, в этом... В Конституции написано, что Конституция Российской Федерации действует на всей территории Российской Федерации. Вопрос, а сколько территорий у Российской Федерации? Отвечаю. Ноль. Территории нет, значит Конституция не действует. Она действует только до тех пор, пока вы верите, что она действует. Вот и все. Как только вы перестали верить, этот документ не работает. А я запросил в Конституционном суде, предоставьте мне, пожалуйста, документы. На всю территорию Российской Федерации. Вы же написали в Конституции, что Конституция Российской Федерации действует на всей территории. А нет такого документа? А нет документа, нет Конституции. Все. Вот примерно то же самое, примерно аналогичная нет. ситуация и с китайцами. То есть они могут собраться, но права нет. Понимаете, для того, чтобы чем-то управлять, надо иметь на это право. Вот. Все знают, жёг. например, по Алмате. Жог, потому что. Это, она не уничтожена. Грамота о сотворении мира в Звездном храме не уничтожена. Вы поймите, Какая такие, док такие ну, документы существуют в огромном количестве а, Никто. Храм, это, где? это Это Азгар. А, это, это, это да, это, время а место, Франции. где она была подписана, Асгард Ирийский, это вот современный город. А да, вопрос пошла. по конституционному, суду. Вот вы запросы ему давали я не смог найти нигде... Есть ответ из Конституционного суда, что данные вопросы... Нет, есть и мое им, так сказать, уведомление. Вот, и есть их ответ. А можно как-то выжить, может быть, на Минкьюстову? Везде Везде Мы не скрываем это, везде все Ну, просто наберите, так сказать, Тараскин. Сергей Вячеславович, я пять минут закончу, потому что я... Не свернул эту тематику. Сейчас скажу вот что. Все, что я рассказал, это как бы багетная часть получается. Вот. Ну, я не буду говорить, что Косыгин, потому что я ранее уже говорил об этом. Косыгин является сыном Николая II. Вот И, соответственно, вся эта политика каким-то определенным образом проистекала. Горбачев, я начну с Горбачева. В 90-м году Горбачев, будучи президентом, приехал во Францию и подписал с Тетчер два договора о, о, о правах и о, и о суверенитете. Значит, По этому договору он вошел в границы Российской империи. Польша и Финляндия, а также часть морских акваторий перешла. В управлении Советского Союза. Вы знали об этом? Нет, не знали об этом. Он передал право, а он имел, сейчас говорит, он имел именно право. Потому что он является в определенной степени человеком, принадлежащим к царской фамилии. Вот. У него были на то права, иначе бы с ним... Никто не подписывал Горбачев. этого. Да. Поэтому Горбачев, вот было 85 лет, и издевается над ним. Дело не в этом. А в том, что он сказал, придет время, и вы пожалеете, что меня так критикуете. ну Что ко мне относитесь. Поэтому вот эти нападки нужно пока прекратить. Еще не вскрылась информация. Она еще не вскрылась. Этим, э, в 90-м году он это э, значит, подписал. И вот с этого момента они поняли... Ну, подписал и подписал, но они не ожидали, что мы придем на референдум. Вспомните, голод же был, не кормили, зарплату не выдавали, и 80% проголосовали за сохранение. Вот этого не ожидали. После этого они создают ГКЧП, ГКЧП вскрывается, все, кого надо было подстричь, это провокационная тема, они их стригут, тысячами здесь поушибали. А в декабре они спокойно, в наглую, по назначает назначают частную компанию РФ, управляющей компании Не более того, но где было КГБ? Где были силовики? Мы проголосовали. Новый аэродром строила. Да, да. Вот и все. Поэтому мы, мы сегодня говорим, сегодня, прошлый раз, и будем говорить, мы только... Поступательно вскрываем определенного рода информацию Она, поверьте, настолько объемна, глубокая, имеет под собой документарное подтверждение. Мы приведем людей, которые могут достаточно логически и документально все это подтвердить. Но всему свое время, в общем-то. Значит, что, То, что касается сегодня построения Советского Союза. Тот сказал по поводу имущества. Я прихожу в один банк. Ну, здание банка, скажем так. Я говорю, вот, я не специально там по каким-то делам зашел, и вот он говорит, я продаю здание. Я говорю, все прекрасно, а сколько вы им владеете? Он говорит, с 92 -го года. Вам, наверное, Гавриил Харитонович продал. Он говорит, да, с такой гордостью, человеку 75 там, или 7 лет, он бывший там ЦК, у него там все остальное. Я говорю, знаете, вы его продать не можете. Он говорит, почему? Не продать вы его можете очередному ослу. Но э, вы попали. Он говорит, почему? Я ему объясняю простую вещь. Вот вы пользовались им 23 года, этим банком, зданием. Вы зарабатывали на чужом имуществе, переданном вам не по праву. Гавриилу Харитоновичу никто не давал права кому-либо что-либо продавать. И то, что они внутри банды решили, это их проблема. Теперь, когда приходит владелец, он вправе затребовать все, что было заработано этим инструментом. Раз. А если он его продаст, то он, будучи зная о том, что он имеет преступную историю, попадает перед теми, кому он продает. И когда некоторые говорят, он э, добросовестный правоприобретатель, да, но в любом случае вещь вернется сначала хозяину, а потом все, кто в этой цепочке участвовал. За заборы режьте друг друга. Вот в чем дело. Если кто-то называет себя гражданином Российской Федерации, не вопрос. Нанимаем баржу, садим их туда и в Карское море. Нейтральные воды. Если нигде где-нибудь на планете Земля найдут эту территорию, пусть туда и плывут. Казахи, как сказали, киргизы, казахи, узбеки. Ну, дело не в этом. Они вдруг оторвали э, куски нашего квартиры. У нас 15-комнатная квартира, мы их туда пустили пожить. Но когда нам стало плохо, вы знаете, что в сорок третьем году Сталин издал секретный приказ о запрещении призыва в армию лиц 26-го года рождения, в том числе Туркмени, Узбекистан, Киргизстан, Карачаево, Черкесия, Чечня, только русских, великороссов, малороссов. И у нас есть этот приказ, мы по-моему, выставляли, подписанный Сталин. То есть мы на горбу два года войны, тяжелейших года войны, славяне вытащили своими жизнями. И что мы взамен получили от них? Удар в спину? За что? За то, что мы их, мы их облагородили таким образом? Мы их не предъявляем. Так вот, если кто-то из них будет говорить о том, что я гордый казах, имею э, свой Казахстан, имеешь, не вопрос. Все построились казахи, да, направо, и ищите, где ваш Казахстан. Территория вам. Суверенитет-то есть, вы можете отделиться, но где вы жить будете? Вот это, вот это никто не предусматривает. Они, как, ну я же здесь живу, ты живешь, но права у тебя нет на территории. Пожить ты можешь. Мы же говорим, прописка, проживание, пребывание, регистрация. Там. Поэтому вот, это, вот этот обман, или они все проснутся, или всех просто самоликвидируется в этой части. Но это уже другие как бы, вещи. Поэтому я ему сказал, как только вы продадите этот банк, Кому-то Тот продаст кому-то, потом это зимится, с вас возьмут мзду за аренду, а они к вам придут за обманом. А с обманщиков спросят 2-3 цены, сколько хотят. А теперь морское право 1666 года. Я люблю о нем говорить, потому что оно самое веселое. Это не я придумал, это там. Помните эту ситуацию, когда надо было пирата поймать, и все, кто есть до последнего Кока Юнге, надо было повесить. Таково было незыбленное морское право. То есть, если он пират. Не поймали одного моргана ну там вот морган помните вот стал миллионер да сейчас целая семья морганов а теперь представьте а теперь понимаете все международные законы включая советские законы говорят о чем если ты вступаешь в право наследования то ты вступаешь вступаешь и в долговое право правильно то есть ты вроде дедушка тебе оставил Мерседес, ты его взял, вступил, а у дедушки долгов на 8 Мерседесов. И ты должен оплачивать. Поэтому это же одно и то же. Поэтому это право, требование переходит на всех наследников. И когда сегодня они будут говорить, а вы знаете, это здание купил мой прадедушка. Да плевать, что он умер. Ты вступил, да, и теперь все твои дети, внуки, правнуки будут отрабатывать это. Поэтому не касайтесь этого, это не ваше. Это чужое. Всех поймали на вот этом потребительстве. Поймали. Вот он правильно говорит, Сергей Вячеславович, то есть вот это внутреннее состояние жидовства. кровь не надо проверять. И так все скрылись. Вот и все. Все, халява. Всех, а сколько нас осталось? Мало. Но мы должны это понимать. Поэтому вперед, СССР. в ССР, вот, и Ротшильды, значит, почему по Горбачеву происходит? последнее время, помните, Маша Гогенцоллер, Маша Гоша вот эта вся тема. Сейчас заменили Гохран. Путин поставил Мироненко убрал, поставил нового Гухрана. Они сейчас борются с этим делом, убирают там всех, кому они ордена дали. Ну вот они на своем сайте выставили опять подделку подписи Николая II. То есть опять началась тема, что такое все народы должны Ротшильдам. Ну, общепринято. А Ротшильд, собака, должен кому? Николаю II. То есть нам с вами. А теперь, чтобы нас решить, они создают эту пробочку под названием Российская Федерация, которая должна вот создать вот такую вот чушь. Ну вот я э, брал, вот говорю, вот подпись Николая II, вот его э, письмо Николая II. Это. А это подделка. Она бывает еще при Ельцине сделать. И они уже ее выставляют. То есть они угомониться не могут. Потому что они хотят на одну минуту ввести эту дочь группенфюрера СС. Владимира Кирилловича, который четырьмя дивизиями окромлял их. Да? И, он, и она должна потом передать Ротшильдам это все. А нас? До свидания. Вот все, что мы наработали, нас лишает. Поэтому без восстановления вот этой функции... Мы никто. И осталось нам буквально месяцы. Сейчас они стопудово Медведева поставят в Госдуму. Выпородить. Да. Значит, на остальные службы понятно, куда уйдет э -э Фродков и куда уйдет Нарышкин. Но тот через Думу будет проталкивать. Ну, нам неинтересна эта Дума. Все время говорю... Что э, для того, чтобы сегодня проснуться, нужно просто стать гражданином Советского Союза, на которого не распространяется, вы поймите, с октября, двойные налоги на автомобили, налоги там еще, налоги. Да нам какое дело до этого? Потом гражданство какой-то Российской Федерации. Ну если вы гражданин иностранный, вот понимаете, э, э, выпустили 473 указ по ТОРОМ. 60% территории РСФСР через систему ТОРУ. 499-е. Уничтожение всех садов, огородов и дачи земельных участков. Сейчас мы видим, ФСО и ФСБ подписывают, или уже подписали документы, где они без разрешения все изымают, включая муниципалитеты. 99-е. Это интервенция прямая. Но подписали в апреле месяце какой указ? Путин подписал. Об убийстве иностранных граждан, любого иностранного гражданина, без согласия и гражданина, и даже родственников. Знаете, как он называется? Изъятие органов. Без согласия родственник. А что такое изъятие органов? Вот он лежит распотрошенный. А как? Он тебе не скажет, что он был здоровый. Справочка у него на приклеена. Шел человек по улице, Тюкова и до свидания. 55 тысяч детей в год пропадает. Официальная статистика. А, да. а как он будет защищаться, если у нас армия нет? Это другой вопрос. У нас армия Но есть. Она в мороке находится. Сейчас поразбудим. Да прости, у Путина. чего вы все время? Забудьте, вот мы, его накачиваем этими вещами. А почему месяц? сейчас? сказали полтора года. Нет, я говорю, это он объявил тогда. Они же не думают. Должны когда города Да, не, не, не, это, это технические вопросы нет. Почему Почему полтора года? Потому что на сайте у нас есть нота. В том году, 1 июля, была значит, выставлена нота всем правительствам этой планеты. 226 стран была послана. Там были опубликованы все счета, 917 счетов. Вот такой фолиант на 67 страниц. Зайдите, у нас все это есть. Все правительства уведомлены. И вот тут у них настал, ну, я так думаю, что должен был настать. криндец. Поэтому Хельга Ларуш, жена этого Ларуша, вот, она тут же начала говорить об Инкассе. Списывает все деньги. Дело в том, что все, что РФ создала, РФ не государство. РФ это помните, это управляющая компания. Подождите, это очень важно понять. Это управляющая компания, имеющая призна... не признаки, работающая по принципу потребительского общества. Она создала свои суррогатные бумажки это не деньги, которые она превратила по согла... соглашению с теми. Это преступное сообщество, еще и международное, ведь ООН-то ее не признавал. Российскую Федерацию никто не признал. Почему? А потому что СССР до сих пор, откройте сайт, находится в системе ООН. С ним не, не разорвали отношения ни одна страна. РФ – это очень выгодная, удобная сделка. Это такой насосик, который устраивает всех, кто за границами Советского Союза. И все. Они не более того. Поэтому нам надо проснуться не, ну, в этой ситуации. Но Поэтому это все... Все вот эти деньги, так называемые, это не деньги, это суррогаты. Все, что туда вывезли, это где-то порядка 200 триллионов. Это не скрывается, говорится о том, что когда Гайдар пришел в банк, сколько было? 133 тонны золота. Фигушки. Они искали, не нашли. А даже бы нашли, воспользоваться не могут. Это не их ресурсы. Поэтому они тупо ввели машинку, напечатали и сделали из граждан Советского Союза быдло, о котором высосали. Вопросы к кому? И сегодня они ходят, это быдло мычит, и начинают говорить, наш президент куда-то поехал. Ну, может, ваш куда-то поехал вместе с вашей крышей. Ну, надо так-то просыпаться уже. Вы, поэтому все, что туда они вывезли, это заблокировано наглухо. Если вам какой-то дурачок, прямо без кавычек, будет кому-то объяснять, что у меня есть программы на этой территории, проекты, я построю какой-то заводик, я построю тут э, мышечный комбинат или ликер, это бред сивой кобыла, это запрещено. По канцлеракту запрещено инвестировать сюда и запрещено развивать частную структуру Российской Федерации. Ну, ну о чем вы? Понимаю. Понимаю. Поэтому те люди, которые говорят Мы тут насытим эту территорию Нет, доллары не введут Введено сегодня параметр С 14 года, с 1 января Введено 12,5 тысяч евро в месяц Может человек оттуда Куда-то разослать, даже в Европе Все мы им зажали Если у них сомнительность платежа у них от 20 до 100 лет блокировка, без, без даже объяснения это идет. Поэтому вот этих дурачков, которые бегают с активами, с бумагами, и говорят, что они туда вывезли, и их кинули. Вы помните, как Скрынник приехала в Париж 60 миллионов снимать? Она оттуда еле живая выбралась. Просто выбросили. Подожди, не кричи, сейчас. Там запишивают, я говорю потом. Скрынник же 60. Мы говорим, Тимченко... Усманова, я списка могу, никто из них ничего не получит. Почему? Потому что мы нотой их обозначили. Все ресурсы находятся и патронируются только советскими гражданами. Поэтому это не наше, понимаете, вот... А нам они отдадут, как? как? Конечно. Нам, даже не нам Вы поймите, деньги нам не нужны. Ну, не, вы... Не, вы, не поднимайте, подождите. Она Зачем? Не вы не понимаете. У нас право требования. Оно выражено только по Сбербанку. Сколько нуликов? 32. Это на 2008 год. Если вы достали, живете, вы даже в секунду 1 триллион 720 миллиардов тратить В секунду. Мы сейчас вам не деньги мы говорим, Мы стремиться должны к тому, когда появляется власть. Власть появляется. Когда я утром встаю, вот у меня... Жена счастливая, дети накормлены, в школе их поет. образование бесплатное, работает. два дня в неделю по 6 часов. У меня семейный автомобиль, в городе есть три бассейна, то есть, а вот если я встал утром, бах, свет не горит, я подхожу, газ не светит, я так, какая сволочь это не включает. Я начинаю думать, кто-то плохо управляет, вот это разделение пошло уже, все. Власть это когда вам что-то нужно обрезать постоянно, пока мы не начнем жить экономика, говорят, какая у вас будет экономика. Ну что за глупость? Ну понятно какая. Он говорит, давайте вернемся в экономику Иосифа Виссарионовича до пятьдесят -го года. Вот и все. Если кому интересно, ну, взяли, почитали, чтобы я тут не разводил. Потому что это разводит форцев, катасонов, там, касатонов, их, их куча всяких. Ну пусть разводят. Есть люди, которые это говорят. Но мы не вернемся в ту экономику, которая была э, в 90-е, то есть в 80-е, в 70-е годы. Разрушительная тема. Сегодня, вчера приходит информация. Классно. 75% всех урановых рудников значит, Америки, значит, теперь Российской Федерации. Блестящая сделка 1993 года начала. Там Адамов ее делал, потом Путин, потом Ельцин, Кириенко завершил. Ура, мы захватили. Что, дебилы, что ли? 25 лет ковыряться в этом дерьме, когда сегодня люди сделали в Германии вот батарейку, которая заменяет энергостанцию. За 25 лет. У нас такие прорывные технологии. Зачем копать этот уран? Кому это надо было вообще? Уничтожать народ. Да. А Катасонов не по экономике? А мы... Нет, так по экономику все правильно говорит. Про экономику говорил до него Шарапов, а потом говорил генерал-лейтенант Нич Володов. Катасонов он фиксатор Но Он другой. только на данном этапе времени Сам Уйдет Катасонов, придет другой И он будет тоже это фиксировать Сам он от себя ничего не выдает Потому что Но он, собрал, он да, это говорящая голова Хорошо говорит, правильно говорит Обучает молодых, чему? Какой экономики может научить Ясен? Надо отменить тогда все докторские диссертации, отменить а, все. Все, правильно? А тогда у кого образование? Образование тогда умеешь соображать образами хотя бы. Да. А у ни у кого нету. Одни. Я говорю, специализация какая у вас? С а что, работаешь этим, например. Такая же, простая тема. Вот в этом мороке мы проживали это время. Достаточно долго. Кто-то, кто ругает советскую власть, да правильно ругает. Что там, в ботинках ходили, суком их? Да. Ну, мы сейчас не ходим. Них. Но это было время. Но, но это же наши родители. Я помню, батя там работал. Ну, но идет ночью в 12 конфетку несет. Где-то там заработал. Ну, натурально. Вот кулек там принес, там дал. Он же все оставлял нам. Сейчас они-то все ушли. А мы что, кайфанули вот эти годы? И все. А теперь нас будут проклинать потомки. Потому что мы... Фактически сегодня плюем на могилы предков, и мы не, мы не даем ничего потомкам. Да самое интересное, нам уже не станет. Мы. Это произойдет буквально в ближайшее время, если мы сейчас этого не сделаем. За нас этого никто не сделает. С Донецкого видите, как произошло. Им сразу сказали, когда это началось. Донецкая область, Луганская область. Нет, мы республики. Ну давайте, банановые штаты. Ну и чем это закончилось? Все. Вот, пожалуйста, это еще до конца не закончилось. Идет зачистка тотальная. Вы знаете, всех командиров повыбивали, а остальных всех внутри перетравили. Вот и все. Поэтому сепаратизм тут проявлять по отношению к Советскому Союзу у нас нет другого пути. Поэтому надо встать и спокойно для себя хотя бы определиться, где ты, с кем то и как то Мы, в общем-то, работает правительство Советского Союза, мы приглашаем теперь специалистов. Молодых специалистов, кто в день может два часа уделить, три, восемь, ну хоть что-то уделить, может он в этой жизни не в ожидании этого. Потому что э, состояние действительно сложное сегодня, поэтому надо каждый день посвящать уже своим потомкам, если сам себе не можешь. А потом вы видите, что происходит с национальной гвардией. Да не национальной городе Подписан указ Путина в 2015 году, 5 -го или 4 января, о, об участии иностранных граждан в, это, в спецслужбы, то есть в МВД, армии и все остальное. Если наш не будет, этот полезет. полезет. В Национальной гвардии 40 тысяч уже иностранцев. Завтра будут за волосы вытаскивать. Ну, вот это же так все будет. Сейчас они вводят УЭК, потом контроль ведут. Да нам какое дело до них, что они там вводят? Никакого дела, сами, вы сейчас сами определитесь, мы даже вас толкать не будем, заметьте, не уговаривали даже Вы сами прибежите, скажите, где записаться, там два козла с автоматами пришли, а как еще? А у козлов тоже мама, папа, всем это обрыдло, вот в чем дело Поэтому Путина надо воспринимать как щуку, чтобы карась не дремал, вот так вот Поэтому вы что вы воспринимаете? Он такой же гражданин. Более того, мы вот рассуждаем иногда, я говорю, извините, но он исполнительный директор. Он не отвечает даже за подпись свою, вы знаете это? Да это вообще не он. Подождите, 7, 8, 35, это, это большая контора, ООО Путин, все пять букв заглавные, понимаете? Пусть не он, О, не он, рули не играет. Вопрос в том, вы знаете, кто отвечает? За все. Педведев. Он в Юпике написан, генеральный директор. Поэтому персидский ковер парня, и истрапай его в Лондон. И пусть там с него спрашивают, если есть кому вопрос. Или в Гагу его везите. Нам какое дело до этого? Но ведь они поднимают... Вы посмотрите, какое шоу устроил Зладостанов э, в Крыму. Видели все ролик? Посмотрите, да? да. Не, не он не. поднимает э, герб Советского Союза, но вместо земного шара серпа с молотом он поднимает на, под солнцем Орел, вот, этот вот, мас, масонская вот эта масонская курица, да, двуглавая, дурдом. То есть там вообще такой замет шизофрении ужасных. Поют байкеры? пионеры и поют октябрята, а комсомольцев уже нету. Это байкеры, да? Да, байкеры. И там поется гимн «Союз нерушимых советский Все как Советского Союза поется. Все заменили. Жирик уже, мы его так называем в простонародье, так же Жириновский, да? Он уже на фоне красным выступает, мы вернем вам Советский Союз. Совет. Да вернешь, родной ты. Ты как и КПСС. Кстати, ЛДПР, она же ведь вышла из КПСС, как партия. Вот. Ее же для противовеса создавали. Хорошо, вернешь. За 25 лет Читай Аудит. Аудит всем. Где был? Что делал? Помните этот фильм французский? Он вытаскивал. Где был? Что делал? Подпиши. Все нормально. А кто из них подпишется? Или я там побосмачил, я тут э -э, в Махновской банде был, значит, в Жириновской банде был, тут еще в какой-то банде был, а потом пришел, я тут по управляю, Не, не получится. И вот будет, Спрос. будет, нет. Лучше бы не было, как в Одессе, чтобы мы встали и подождали. А у народа накипело на соседа, на работодателя, на мента, на несправедливость. Вот эту часть можно не удержать. Можно, потому что в Москве еще пока это не чувствуется. На местах у людей голод. Официальная цифра пишут. Под 40% подбирается цифра, когда людям просто жрать не на что купить. Правильно. Вот куда мы. А дальше будет простая технология. Сюда прилетает товарищ, не товарищ он, конечно, хотя еще оставался, Лужков. Садится здесь и начинает готовиться подмена. То есть они сейчас пойдут каким образом? Они устроят голодомор в конце ноября, в октябре денег же нет сегодня. Да. У них, подожди. У них нету денег, вы знаете, валютной выручки нету. В июне, в июле, в августе нету. И в сентябре и не будет. А это все заем. А в октябре денег нет в бюджете а основные потребители, смотри, Москва какая кудрявая, а никто не работает, но все же катаются, а в стране нету такого. Они еще поедят в октябре, в ноябре, а деньги за коммуналку, за это, начнется бардак. Поэтому в конце ноября предполагается начало Голодомора по локальным областям. Потом он развивается на январь-февраль, а в марте приходят писаты и говорят о том, что мы вас спасем. мы Вот свой Советский Союз. Вот мы убираем этих, а мы только сейчас будем. Вот Славянская Матрица это обман. они всегда играют за нашей спиной не забывайте поэтому сложные времена будут очень. и москва э, в этом отношении она может попасть под замес людоедства. это э, пожалуйста нью-йоркский профессор недавно выступал его спрашивает ну спокойно объясняет, а что вы думали? Ну, это недавно и в Европе, все знают, в Европе многие, наверное, видели в картинках, кто был в Европе, где церкви с черепами и костями, видели, да? Видели? Они все белые, почему? А их же варили, их же не выкапывали. Вот это все, что есть, это все съели, это еще недавно было, почему решили, что сейчас этого не будет. Ну, сейчас выключи электричество в Москве, ровно на третий день начнем соседа присматривать. А чего они? Магазинов нет, госхранения э, нет, базов нет, бензина нет, электричества нет, не писить никак, и воды нет. Это так-то ой-ой-ой. И до края города не дойдете, и не доедете. А куда вы поедете? А это 28 миллионов. А здесь танцоры восточные. Очень все сложно, ребята, очень. Ну все, пока.